с новостей Метрики за 2021 год. Цели без усилий. В этом году в Метрике появилась возможность заводить цели на клики по кнопкам без работы с кодом. Задать такую цель можно для любого кликабельного элемента сайта. Кнопки, ссылки, переключатели, выпадающее меню. И для этого не нужно менять код сайта. Отметьте нужный элемент и отслеживайте важные клики. Также Метрика научилась самостоятельно отслеживать множество важных событий и автоматически создавать для них цели. Сейчас система самостоятельно распознает больше 10 типов целей, например, клик по кнопке или номеру телефона, переход в мессенджер, события в чатах, возвращение пользователя из платежной системы или даже покупку. Отделять статистики качественные звонки от остальных стало удобнее. Теперь при передаче звонков в Метрику они разделяются на три типа уникальные, целевые и уникально-целевые. Эти данные можно использовать для ретаргетинга и оптимизации компаний в Директе только по важным для бизнеса звонкам. Новые решения для оценки эффективности рекламы. В Метрике появилось решение для быстрого подключения электронной коммерции на сайтах с популярными CMS. Первыми были плагины для WordPress и OpenCard, а в декабре к ним добавилась интеграция с 1S Bittrex. Все плагины доступны в разделе «Интеграции» в Метрике. Оценить рентабельность каждого рекламного канала помогает сквозная аналитика. И теперь ее можно настроить прямо в Метрике. Настройте передачу данных из CRM в Метрику, чтобы связать заявки с сайта с продажами и получить готовые отчеты для аналитики. В 2021 году помимо коннектора Google Ads в Метрике появились интеграции с Facebook и Instagram. Весь путь пользователя до конверсии в кросс-девайс-отчетах. На пути к покупке пользователь может использовать не только разные рекламные каналы, но и разные устройства, и Метрика начала учитывать их все. Теперь данные об эффективности рекламы отображаются в режиме cross девайс во всех отчетах. Точные данные без учета роботов. В Яндекс.Метрике запустилась улучшенная система определения роботов. Теперь сервис еще точнее отфильтровывает из статистики как явных, так и замаскированных под пользователей роботов, и по умолчанию использует в отчетах режим «Данные без роботов». Обновленная система определения роботов поможет отслеживать конверсии и вовлеченность только реальных посетителей сайта. В Метрике появилась дополнительная настройка цели «Клик по номеру телефона», которая позволяет передавать в Метрику данные о том, что пользователь просмотрел ваш номер телефона на сайте.